Уважаемые коллеги, доброе утро. Ну, после Евгения Наумовича я даже не буду пытаться анализировать молекулярные причины возникновения первичных опухолей, а постараюсь осветить именно более практическую часть, морфологическую часть и свой взгляд собственно, на данную проблему. Ну Два слайда. Я прошу прощения, что, может, я немножко продублирую то, что уже говорил профессор Ременитов. Что понятно, что первично норвный да, опухоль. опухоль ⁇ это независимое, так как у меня все-таки название доклада звучит, определение, что такое первичный норвный опухоль. Первичный норвный опухоль ⁇ это независимое возникновение и развитие одного воля у одного больного двух или более одного образования. Предположением могут быть не только разные органы, различные темноипарные, а также синтетически один орган. То, что уже говорил Геннаумчик, это то, что это могут быть эндогенные факторы, нарушения брионального развития, иммунный дефицит, эндокринные патологии. Фактор окружающей среды ⁇ генетические, о котором было уже много сказано, гитрогенные, да, у человека и химиотерапия, которые, несомненно, нужно приводить ко второй опухоли. Соответственно, они бывают синхронные, независимые опухоли, возникшие в течение 6 месяцев после выявления первого опухоли, метахронные, независимые опухоли, возникшие в течение более чем 6 месяцев после выявления первой опухоли. Риск возникновения второго округа в течение 10 лет, это надо да, понимать, что после постановки диагноза 1 возрастной диапазоне 60-60 лет составляет 13%. На самом деле не такой уж маленький риск, а в дальнейшем еще более возрастает. Ну и что самое важное, об этом я особенности, как раз, наверное, вся моя последующая презентация будет посвящена, что важно, конечно, обязательно исключать статическую природу второго округа. Да, и это как раз все-таки в основном, в настоящее время является прерогативом прерогативой патолого анатомов патологов. да, Именно мы в основном подтверждаем, это метастаз или это все таки две различные опухоли. Ну и вот я бы хотел привести несколько различных примеров. На самом деле, не так уж и иногда легко понять это при помощи гистологии и гистохимии, понять это первичную опухоль или это метастатическую В особенности, если мы располагаем лишь образцом второй опухоли или образцом метастаза, да, то есть то, что нам надо дифференцировать. В идеальной ситуации, и я всегда стараюсь, я всегда прошу лечащих врачей, чтобы нам представлялась информация, представлялись стеклые блоки и то, и другой опухоль, да, чтобы мы их могли сопоставить. Чтобы мы их могли сопоставить, и после этого сопоставления тогда уже будет понятно. Потому что а, понятно, что все эти маркеры и так далее, они несовершенны. Ну, например, если мы возьмем аденокарциному кишечного типа, так называемого, да, то есть который имеет все маркеры, присущие для толстой кишки, такие как CDX2, например, да, фактор транскрипции, кератин 20 и негативный кератин 7 Так вот, аденокарцином кишечного типа может наблюдаться практически при любой локализации. То аденокарцином кишечного типа может быть первичным в легком, может быть первичным в мочевом пузыре. Может быть, в первичном желудке и так далее. И, соответственно, когда мы получаем материал да, из легкого, скажем, видим аденокарцином кишечного типа, и мы совершенно не можем сказать: да, если у нас нет анамнеза, если у нас нет а, вот той первой опухоли в кишке, да, мы не можем сказать, это действительно ли это метастаз, толстую в киш... легкой, или это все-таки первичная опухоль легкого кишечного типа. Поэтому, конечно, в большинстве случаев необходимо именно сопоставление данных двух разновидностей. Вот на данном слайде достаточно редкая ситуация, и именно эти редкие ситуации иногда приводят к неправильной гипердиагностике первичных молочных опухолей. Потому что на данном слайде приведен пример достаточно персимийный клетчатый клет рак желудка в молочную железу. Да, конечно, в молочной железе в основном мы не ожидаем метастатической природы опухоли. Молочной железе, молочной железа все-таки это прерогатива как раз первичных опухолей. Да? А в паренхиме молочной железы достаточно редко метастазируют. И к сожалению, это приводит к тому, и вообще, собственно, у онкопатологов основная причина ошибок – это редкие ситуации. Да? И вот на данном слайде как раз это редкая ситуация – это перисиновиальный костный рак, который легко можно принять за муцинозный рак молочной железы и, соответственно, его, собственно, неправильно в дальнейшем интерпретировать. Но простые исследования в данном случае, такие как паздиостазы, да, мы подтверждаем, что это именно слизь, что это муцинозный рак, и экспрессия CDX2, вот этого маркера кишечного типа, да, убеждает нас в том, что все таки молочный ну, железо богу, кишечного типа как раз не бывает. И поэтому в данном случае было достаточно, собственно, это, этого исследования без сопоставления с первичной лукохой. Отсутствие гата 3 да, это маркер, который присущий для э, молочной железы, для нормальных структур, и, собственно, отсутствует уже метастаз. Да, то есть это именно метастаз э, молочной железы. В большинстве случаев, как я уже сказал, перечислим множественные опухоли одного гистологического типа, для исключения гистологической природы, необходимо сопоставление мутантиводов. Легче ситуация, когда все-таки у нас гистологически разные опухоли. Да. Вот на данном слайде приведен пример. Гастроинтестинальная стромальная опухоль, собственно, и опухоль. Да? То есть здесь низкодифференци... это и то, и другое было в желудке. Но на правой части слайда мы наблюдаем низкодифференцированный рак, да, это эпителиальная опухоль, и там были проведены исследования, что это именно низкодиференцированный рак. А слева это гастроентестинальный стромальный опухоль. На самом деле, это уж не такая редкая ситуация. На самом деле, гастрон, если зачастую просто не столь внимательно смотрят. Материал патолога, ганатом, да, видит одну опухоль, видит рак да, и, собственно, концентрируется именно на данной разновидности опухоли и изучает именно ее. А гастроцинальная опухоль, как сопутствующая опухоль, на самом деле, если понаблюдать, на самом деле не так, не так уж редко. Да, бывает стенки желудка, она бывает достаточно маленькая зачастую. Ну, собственно, повторюсь, не такая уж и редкая ситуация. Другой вариант, да, когда у нас одна и та же опухоль. На данном слайде как раз я привел пример: опять-таки, да, ситуация: у пациентки рак желудка и рак молочной железы. Ну, то есть опухоль есть желудки, и опухоль есть молочной железы. И здесь уже достаточно сложная ситуация, на были свободу, предоставлены препараты и той, и другой опухоли, и мы смогли их сопоставить. И здесь наблюдается гистологическая природа и гистологическое строение очень близкое. То есть мы наблюдаем низкодифференцированный рак молочной железы, мы наблюдаем низкодифференцированный э, рак желудки. То есть гистологически они крайне близки. Опять-таки в данном случае э, иммуногистохимия нам достаточно легко позволила разделить эту, эту, э, эту ситуацию. Исследование гистогическое ГАТА-3 оказалось позитивно в раке молочной железы, как и должно быть, да, ГАТА-3 — это фактор транскрипции, но… В ли опухолевых, в том числе собственные при молочной жизни, как раз очень хорошо выявляется в экспрессия, экспрессии, да, фактор транскрипции. И рак желудка, э, как раз здесь видно, что он негативен на ГАТА-3, да, как и опять-таки должно быть, потому что рак желудка, естественно, фактор транскрипции характерен для рака молочной железы, не экспрессируется. Ну и обратная, да, CDX2, раки желудка и э, негативный раки молочной желудки. Все, то есть это первично множественные опухоли. У нас имеется рак желудка и рак на ну, очень жив. У нас есть две опухоли, мы можем быть сопоставить. К сожалению, я не смог найти э, еще один интересный случай, не смог найти слайды, но я очень хорошо помню, когда э, достаточно несколько лабораторий ставили первично множественный рак э, шейки матки и рак желудка, э, не, не получив первичный материал от рака, э, от рака шейки матки. Оставили на основании того, что они выявили экспресс, это за как в посадки. Это, вот, наверное, всеми нелюбимая формулировка врачей-патологонатов — рак гастро-панкреатобилиарной зоны. Но мы, к сожалению, наверное, вынуждены так писать, когда все эти три маркера сработали. И на основании только одной опухоли да, в желудке был поставлен данный диагноз. Хотя в дальнейшем уже, когда были сопоставлены с шейкой матки, что в шейке матки оказался совершенно диетический портрет, я книге совместно с следующим врачами был показано, что диссеминация опухоли это происходит, и оказалось, что это просто желудочного типа рак шейки матки. То есть это было распространение рака шейки матки. Это чрезвычайно важное сопоставление как раз. Да? То есть наличие первичной опухоли и наличие, так называемой, второй опухоли или метастаза. Только после этого мы можем в основном делать вывод о том а, множественный или метастаз. Ну, я бы хотел отдельно обсудить вот эту вот ситуацию, потому что нередко нас спрашивают. И здесь как раз идет тесное переплетение молекулярной генетики и э, морфологии. Эта, эта ситуация первичная множественного рака яичники эндометрии, в особенности в плане эндометрионов э, На самом деле достаточно много различных морфологических. Я специально привел на, на данном слайде их, но ну, не буду зачитывать, потому что многие попытки велись, да, какие-то морфологические критерии для того, чтобы дифференцировать собственно, первичные множественные, или это, собственно, метастаз рака эндометрия в и наоборот. Да? И вы видите, что здесь много различных морфологических параметров. Но на самом деле, м -м, воспроизводимость их и вообще, на самом деле, насколько они приводили к истинной установке диагноза, на самом деле все это сомнительно, я на следующих слайдах покажу. Ну, во-первых, очень любопытный исследование 2017 года, которое показало, что наличие эндометриоза в опухоле яичника связано с низким риском возникновения синхронных опухолей в эндометрии яичника. Да. Это потрясающая фраза потрясающее исследование 2017 года, потому что вообще, собственно, рак яичника и характеризуется ассоциацией с эндометриозом. Да. И поэтому, если формулируется, да, формулируется данная фраза, это говорит о том, что вы, по сути синхронных опухолей эндометрии яичника эндометриоидов не бывает, да, то есть вот это вот означает э, вот это данное исследование, просто э, авторы не сделали данный вывод. А что же было сделано в дальнейшем, да? когда вот как раз стали распространяться секвенирования в следующем поколении и так далее? Молекулярные исследования показали, что практически все синхронные опухоли яичника и матки, за исключением как раз синдрома Линча, имеют одинаковый клон опухолевых клеток. И предполагается в настоящее время, что большинство, так называемых синхронных опухолей матки яичника, это феномен ограниченной диссеминации, налегули вероятно, результаты имплантационных метастазов через маточную трубу. Исключением как раз является генетический синдром, да, то есть понятно, когда есть синдром Линча, и, собственно, ясно, что высокая вероятность того, что это, собственно, будут у нас разные опухоли. И почему я привел этот пример? Почему я стал приводить данные? Потому что на самом деле достаточно больная тема. Вот буквально недавно ходила одна пациентка по различным лабораториям, инстанциям, и почему-то ей с какой-то настойчивостью именно просили пересмотр препарата. Да? То есть была у нее эндометриоидная опухоль в яичнике, была эндометриоидная опухоль в матки, и причем сопровождалось сопровождалась микросолитная стабильность, и там, и там. И простой вопрос, который бы ответил на высокой достоверностью на то, чтобы это действительно первично множественно, или это метастаз, одно другое, было бы связано эта микросолитная стабильность с синдромом Личи или нет. Но почему-то данный след никто не проводил, а все время просили пересматривать. Ну и, соответственно, конечно, как и положено, разоделились лаборатории. Часть сказала, что это первично ножность, часть сказали, что, собственно, это метастаз. Хотя, повторюсь, что все-таки на его либеральном дометрои над за исключением синдрома Линча, это все-таки как раз феномен ограничения диссеминации. Ну, как, собственно, в любом правиле, вается исключением. Все-таки мы говорим именно, когда говорили о ограниченном метастазировании, мы говорили именно о эндометриоидах этот В случае сирозного рака, наверное, все-таки не так все просто. Но на данном слайде, как раз приведен пример за наше наблюдение. Перечень множественный рак, сирозный рак тела мат, матки, прошу решения, эндометрия, и сирозный рак яичника. Ну и, собственно, простой маркер, видим первого типа, очень четко позволяет дифференцировать. Сирозный рак яичников всегда позитивен на LTA. Да, сирозный рак яичника, сирозный рак маточной трубы — это да, априори. Это, собственно, в самом определении сирозного рака звучит то, что должна быть экспрессивная цель. Сирозный рак телоэндометрия — не вегативная Мы наблюдаем негативный рак. Опять-таки, да, споставление двух опухолей, различный иммунопрофиль, хотя гистологическая структура достаточно схожа, мы понимаем, что это первичный множественный рак. Что бы хотел в итоге резюмировать? Для верификации первичной ножной опухоли в большинстве случаев требуется сопоставление дистоструктуры и иммунофенотипных данных двух опухолей, да, то есть различных. Перевичный ножный эндометриоидный рак эндометрия сомнительное заболевание, за исключение обусловных терминальных опухолей. Спасибо за внимание.